Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Сегодня будем изучать один из моих, так сказать, подарков Ну, премиум корабль, который удалось вытащить из гигантского контейнера Да, хотелось, конечно, что-то посерьезнее Но больше шестерки мне, увы, ничего не выпало Вот еще, да, линкор Мацу Японский и там еще французский эсминец Ну, тоже потом посмотрим Сегодня у нас главный ролик, так правильно название сейчас, наверное, это West Virginia 1941 года с 4-6 миллиметровыми орудиями для 6 уровня калибр весьма серьезный. Но как недостаток, сразу показываю модули. Здесь дальность стрельбы базовая, там что-то 16,1 километров. Ну, отсюда. Пришлось поэтому поставить модуль «Центральный артиллерийский пост модификация 1». Ну, дабы, если попадать в бой, к примеру, к «семеркам», к «восьмеркам», не было таких ситуаций, где по нам, да, с дальней дистанции настреливают, а у нас не хватает этого показателя, чтобы в ответ кидать. Так что решил поставить вот этот модуль. С ним получается уже 18,6. Ну, плюс еще здесь присутствует корректировщик. Его заменить у нас никак здесь нельзя... Дальность будет за 20 Иногда можно покидать Также два модуля на живучесть И в первый слот основное вооружение Модификация один. Из расходников у нас еще здесь присутствует Ну, естественно, ремонтная команда Какой линкор без, <coughs> без этого Расходника Капитан у меня тут сидит с Монтаны Ну, сидит, да с Служит, <coughs> так сказать Билд такой в основном на живучесть На первой ступеньке специалист Противоаварийных и ремонтных работ Ну, Здесь все таланты практически на кроме двух. Да? Это наводчик, дабы башни быстрее поворачивались, и отчаянный. Дальше здесь у меня бдительность. На третьей ступеньке еще основы борьбы за живучесть. На четвертой ступеньке мастер противоаварийных и ремонтных работ. И мастер противопожарной подготовки. Ну, почти максимум на живучесть. Да? Можно было бы еще, к примеру, вот этот талант заменить на вот этот. Ну вот этот все-таки, да, я считаю, очень важно, особенно для линкоров. То есть, чем больше времени перезарядка, тем больше эффект оказывает вот этот талант. Поэтому на линкорах, считаю, его брать, ну, не то что прям обязательно, но <coughs> крайне желательно, так сказать. Так, что еще тут по ТТХ, если посмотреть, показать? Ну, про ПМК можно внимание не обращать, базовая 5 километров, то есть, оно нам в бою... Пригодится, ну, только в совсем крайних ситуациях Очень редко на такие ближние дистанции Ну, хотя, если где-то, да, в одноуровневых боях еще можно на... подходить так близко Боеспособность, ну, небольшая для шестого уровня Даже 50 тысяч 200 То есть, да, надо, ну, вроде как считается Даже здесь для описания почитать Здесь у нас по схеме бронирования все или ничего Сейчас, ну, проверим, насколько этот корабль Живучий в бою Окажется заметность 15,9 То есть это без всяких да, Без талантов капитана Ну смысла я считаю тоже нет То есть надо играть на Средней дальности Стараться вот я хотел посмотреть скорость Ну скорость Ну как и положено Американские линкоры они все медленные 22,1 Это еще плюс то что я здесь установил Флажок в общем дальше здесь Не вижу смысла сидеть в порту И разбирать ТТХ Отправляемся в бой, попробуем испытать. Я еще ни разу на этом линкоре не играл. Ну, думаю, да, он классический такой. Какая разница, что между американскими линкорами? Они примерно все по геймплею похожи. А этот, этот наверное, как Колорадо на шестом уровне. Четыре башни по два ствола, 406 миллиметров. У Колорадо тоже вроде 406 Долго бой не хочет начинаться Ну бывает иногда, да, особенно когда утром Играешь Людей на сервере не так много И приходится ждать по 1, 2, 3 Минуты, в песочнице так вообще Частенько с ботами закидывает Ну хотя я в песочнице Особо не играю Ну вот сейчас там, только если на пятых Уровнях вот эти снежинки поснимать И то там Бывает с ботами попадал Причем вот <смех> обязательно Во вражеской команде бота играет лучше Чем в твоей Такой закон подлости Вот уже почти 2 минуты прошло а Бывает даже на десятках да, Неполные команды Там По 11 кораблей в команде Я даже как-то попадал на десятых уровнях По 7 кораблей в команде Наконец-то пошла загрузка. Так что самое важное, куда меня закинет. Не, ну если в топ попасть, наверное, можно себя найти. Ну не можно, а вообще себя очень комфортно, в принципе, чувствуешь. Ну сейчас вроде бы в топ, ну скорее-то одноуровневый бой. Три линкора пятого уровня, три линкора шестого уровня. Сколько же... Тут? Авианосец, два эсминца, подводная лодка. Но это хотя бы не по максимуму. А вот сейчас, думаю, чё, посчитал корабли. Одного не хватает. То есть 11 на 11. Так, заряжаем. Конечно же, у нас 406 мм. Заряжаем бронебойные снаряды. Фугасы, ну, не то, что прям не рекомендую использовать. Ну, по ситуации, в каких-то может и можно. Когда либо мы точно знаем, что, к примеру, следующий залп мы будем давать по эсминцу. Желательно это делать фугасами. Ну, можно и бронебойками. Что заряжены тем и стреляем. Так, разгоняться мы, наверное, очень медленно и долго. Ну или, да, при перестрелке с вражеским линкором, когда он не подставляет борт, можно иногда зарядить фугасы. Но учитываем, что у нас калибр, ну, наверное, крупнее, чем у, у всех <laughs> противников. Какие-то корабли, мы, я думаю, без проблем можем и в нос пробить. Так, что, эсминец с фланга, я смотрю, уходит. А? Не будешь ты нам тут светить. Ну, в такой ситуации я не рекомендую оставаться здесь в одиночку. Надо уходить тоже тогда направо. Нечего испытывать судьбу. Неизвестно, сколько противников на этот фланг отправится. Можно так оказаться под. Да, один против двух, трёх. Еще авианосец. Обязательно. Авианосцы любят одиночные цели вообще. Поэтому в одиночку на фланге, тем более на линкоре, оставаться я не советую. Тем более, если эсминец с фланга ушел, то здесь делать нечего. Тем более, да, тут ни одного крейсера нету. Он всего один, один крейсер на команду. у меня там дальность пво 4,8. так ну у них дальности не должно хватать можно можно был корректировщик поднять но в принципе если он через несколько секунд уже и так будет в зоне действия моей дальности Зачем тратить расходник Сейчас посмотрим Когда снаряд Полет снарядов Кстати достаточно кучно Прям полетели так Не знаю может этот линкор отличается Хорошей точностью Не пробитие рикошет Вот те 406 мм Пятый уровень танкует Спокойно Ну попал так еще Может неудачно Попытка номер два. Ну Но опять тогда снаряды летят более-менее кучно. Сейчас должен быть дамаг. О, ха -ха, сквозное пробитие 1240. Петр Великий пока на себя там огонь отвлекает. Еще один залп успею по нему дать, пока он за горку там не зашел. Так, надо не забывать, тут эсминцев нет, нигде подводных лодок каких-нибудь. Ну сейчас, наверное, упреждения мало, но тут уже остров просто мешал больше взять. Ну нет, все равно попал и еще два сквозных пробития. Что-то вообще неудачное начало. 9 попаданий, 3720 урона. Может и зря из фланга ушел. Эсминцев тут, по идее, нету. Вон, я смотрю на миникарту. Ну, единственное, если только вдруг подводная лодка может находиться. Надо разворачиваться. Тут получается они взводом. Нью-Йорк и Петр. Вот сейчас как раз самое время. Ну, корректировщик поднять, или мне дальности не хватит? Ну, правда, попробуй Перед попади еще. Сейчас подождем, когда он там доциркулирует. Да, <звы> а, надо разворачиваться. Кстати, вот нет-нет, а башня здесь ворочится. Там, по-моему, 30, ну, 35 или 36 секунд. Поворот башен достаточно комфортный. Фугасами, блин, на линкоре. Так, сколько дальность? 8 километров до подводной лодки не достанем. А, да нет, достаю. Держи. А наш Петр выхватил. Походу не кисло, там в Бартина ему прилетело. свой борт убирать. Да что же с Петра-то у меня только сквозняки. вот одна глубинная бомба попала. Наконец-то. вот две цитадельки. А то все сквозняк да сквозняк. Сквозняк да сквозняк. Сразу половина взвода в порту. Тут вперед, вот вперед и все опасно, да, подводные лодки, они могут очень сильно наказывать. Поток, вот они, 406 миллиметров все-таки, да, с какого там, с пятого залпа сказали свое веское слово. Так, у меня перезарядился уже это. Да блин, у меня кстати на клавиатуре что-то, вот как раз кнопка 4, немного барахлистых. Подводная лодка, кстати, Торпеда скоро за закончится. Автономность. Так, Фусо, наверное, Нью-Йорк добьет. Счет 3-1, тем не менее. У нас подводная лодка где-то минус. За О, еще одна глубинная бомба попала. Кризис, так, но ну он под водой, по нему нет смысла стрелять. Давайте валите там ее. Вот, да, вот так смотришь, вот стоит, бортом, спокойно. Вот сейчас будут одни сквозняки, как пить дать. Ну? Ха-ха-ха, нет! Четыре цитадели, наказали еще одного. Неопытного линкора. Так, до Нью-Йорка у меня тут уже дальности не хватит. Так, еще перезарядилось, да, не забывайте вот про это. Так, тебе на ход Он там за линкором гоняется А сейчас всплывать придется Ой-ой-ой Так, надо поаккуратнее А то я что-то так раздухарился А тут еще два эсминца же где-то Ну что там, ни одной... О, есть, еще две бомбы попало Ну почти подводная лодку удалось уничтожить Давайте. Все, она всплывает. Сейчас ее должны там добрать. Ах, я думал, вдруг сейчас будет еще, да, по Нюрнмергу хорошее попадание, но там немного перекинул. О, вот, вот оно, мой звездный час. Три линкора. Сейчас мы будем с вами разбираться. Кто, кто бортом, признавайтесь. Никого, да? Ну вот этот, Макенсон. Надо свой борт быстро-быстро убирать, блин, я свечусь. По мне так Андреа Дори там, ну вроде не ББшки. Нет ббшки. Оп, оп, оп. А мы танкуем. Вот первый кандидат из этих трех. 406 миллиметров получили борт. Лови. 12 тысяч тоже хлеб. Так, надо немного притормозить, обратный ром, прочности еще вагон. Они по мне даже и стрелять-то не хотят. Правильно, давайте стрелять по эсминусу. Ну и что, никто борт не хочет подставлять? Ну ладно. Будем так дамажить. Ну, пять с небольшим тысяч. Тоже нормально. Уже за сотку дамаг перевалил. Половина боя даже еще не прошло. И вот как проверить свою живучесть, когда на тебя никто не смотрит? Вот, сейчас начнут по мне стрелять. Оп. Танкуем. Но он там особо не попал, да? Во. Хотя сначала подумал, маловато упреждения взял. Но нет, нормально. Просто неудачно снаряды полетели. Так, по-моему, надо ускоряться, а то. О, да, чуть отвернул, все. Авианосец, ты что все еще здесь делаешь? Они уже давно сюда приперлись. Вот сейчас, если команды, юника, с ними справиться линия. не получится, мы проиграем. Где подмога? У нас он тоже там есть три линкора, но они как-то далеко. в такой ситуации что делал? Дали зал, подвернули, дали зал, подвернули. 600 У противника тоже минус авианосец. Ой, тоже. У нас-то еще живой, но я так предвижу будущее, что сейчас еще чуть-чуть, и у нас будет минус авианосец. Так, пожар. пожар. Не Один не страшно, терпим. Команда противника близка к победе. Вот, хорошо. Здесь есть противник, который борт подставил. Сейчас каскадиком так красиво должно получиться. Противника. Я уж проморгал. Уже хилку можно включать. Блин, где наши там а союзные линкоры? линкоры? Вы чё, ау? Нас четверо, я один тут а, с тремя отдуваюсь. Уже почти миллион потенциалки. Так, надо пока забыть про носовые башни. Надо жить как можно дольше. Вот сейчас. Идите центр, захватывайте, блин. Надо самому разворачивать. Блин, тут еще и эсминец. Ладно, на эсминца мне некогда смотреть. Надо с линкорами разбираться. Спасать авианосец. Сейчас они должны на него переключиться. Это мне позволит подольше пожить. Можно так рискнуть, под -под довернуть. Не, надо разворачиваться уже так ну там еще 10 с чем-то тысяч отлично сам тонканул отвернул все по учебнику жалко только что мы проигрываем так сейчас вот этим залпом надо добирать шансов на победу точно уже не останется так танкуем отличный 6 цитаделькой ну давайте нам надо еще уничтожить один корабль и мы по очкам их догоним тогда есть отлично ну даже не догнали ну почти так, хилку хилку хилку кстати столько вторую хилку всего лишь используем. А, он, блин, притормозил. Ну, все равно, 6000 еще плюс башня одной мой из строя вывел. Но авианосцу это ему не поможет. У нас, кстати, авианосец этот, французский, да, первый французский авианосец в игре. Так, наши там точки берут, в общем, все нормально. В итоге должны выиграть. ствол один ему. Эй, Берн, не забирайся. Оставь мне, блин, четвертого, нет. Андреа Дори один отступил, испугался. Ну, в принципе, да, неплохо получилось. Вот миллион двести потенциалки. Не сказать, что они меня там дико прям фокусили. Но все равно при, при должной аккуратности. Так, нам нужны точки. Точки, блин, эсминец, иди на среднее кольцо. Зараза. Еще есть шанс еще подомажить. Нам нужна вторая точка в ближайшую минуту, или все будет потеряно. Так, вот эсминец на среднем вроде уходит. Андрей дворец, ты куда собрался? От меня не уйдешь. Так, Нюрнберг, может, Нюрнберг еще там доберут? О, да, прочности у него немного осталось уже. Еще 1240. Так, отлично, он разворачивается в мою сторону. Это хорошо. Так, захватываем среднее кольцо. Главное, чтобы на него сейчас Нюрнберг не наступил. Все семечки, уже полтора миллиона почти Потенциал Еще 1240 Ну 7 цитаделей Все равно за бой удалось вы выбить Еще 4 глубоководные бомбы Попали в цель Так, ты не офигел? Можно, короче, еще одну хилку потратить Все по мне А, Всё, Ты мне уже не светит мне крокен. Я только подумал, что может кракена получится взять Но Андрея Дори из этих трех линкоров оказался самым способным. Он вот борт не подставляет. Вот как правильно, да? Довернул, дал зал, подвернул. В принципе, чем я тоже и занимался. А если бы я так не делал, то, наверное, я бы уже, скорее всего, был в порту. Так вот такие перестрелки могут, конечно, надолго затягиваться. Но вот иногда, может, вот в таких ситуациях, конечно, фугасы даже были бы сподручнее. Получается, я уже три залпа дал, там по одному сквозняку удается выбить. То есть, да, еще снаряды так летят как-то. Кто в лес, кто по дрова, как говорится. Ну все, бой закончился. Сейчас подведем итоги, посмотрим. То есть два сокрушительных удара... Это да, когда удалось мне два советских линкора уничтожить 7 раз в цитадель, 158, ну чуть-чуть не хватило до 159, 59 попаданий, из них 21 сквозняк, 24 пробития, очень мало рикошетов, всего 11. Ну понятно, калибр-то серьезная броня на этом уровне, это, это, это такая все-таки никак, не, не да, на выше, выше уровнем пробивается Снаряды детонируют. Тут, да, либо много сквозняков должно быть. Ну, в принципе, так и есть половина снарядов. Ну, не половина, чуть меньше половины. То есть где-то треть сквозняки, треть пробития и треть, ну, плюс-минус там, в процентах. Не буду сейчас считать. Да, он вот одно не пробитие, что-то там два в ПТЗ. Смотрим командные результаты. Так, удалось, да, еще основной калибр взять, ко всему прочему. Ну, немного побольше бы везения, и еще и Кракен бы, глядишь, был. Так, теперь смотрим здесь. То есть фугасами я не стрелял вообще, только бронебойные снаряды, 168 выстрелов, 59 попаданий, то есть выше 30%, получается, да, ну или где-то на уровне того, ну, достаточно неплохой показатель. Ну, не сказать, что здесь прям на дальние мне приходилось стрелять, да, битва в основном проходила на таких средних дистанциях, там, да, и, и на ближних и на ближней даже. Так, ну фугаса понятно, что пожар мне повесить было бы нечего. Четыре бомбы попало, ну какой-то урон небольшой, 3000 даже нанести не удалось. Причем сброшено было аж 36 штук. То есть за один вылет этих самолетов у нас получается 12 бомб сбрасывается. Ладно, да, вот два хороших самых таких залпа. Это один по Петру Великому, и... а, ну и второй. Ну, тут из Маккенсона. Но по нему больше залпов. То есть, да, если посмотреть по количеству попавших снарядов, здесь 21 снаряд попал. Здесь всего 5 снарядов. То есть, это тот, который фулловый почти на месте стоял. 5 снарядов, сразу полтинник. Вот это я называю <coughs> хорошее КПД. И здесь 14 снарядов, 30 тысяч урона. Ну, дальше там уже, да, помелчу. Он 700 из подводной лодки. Там один сквознячок из Нюрнберга по кредитам, 622 тысячи, вот они, да, вешая флажки даже на шестой уровень, вот эти, как там, ну, всякие, которые как раз тоже я из этих новогодних коробок повытаскивал, можно даже на низкоуровневых премах неплохо зарабатывать, да, и, к примеру, если мы эти флажки вешаем, там, на восьмерку или девятку, на девятках вообще забой бой более-менее нормальный, там, ляма и даже под полтора миллиона удается за один бой забрать. Ну, в принципе, неплохой корабль, конечно, но вот так, чтобы прям сидеть, на нем играть, ну, не знаю, какой смысл, вот так, два раза в год получается, да, вот, держать вот эти коллекции, то есть, это на Новый год снимать снежинки, что вот, сейчас бой провели, один, 750 угля заработали, да, если у вас 100 кораблей таких, ну, да, начиная с 5 по 7 уровень, на которых уголь мы зарабатываем, то есть, это 75 тысяч Угля. Ну, конечно, охренеть сколько потраченного времени, но зато, как в этом году сделали, снежинки можно было зарабатывать гораздо раньше, да, на одно обновление раньше. То есть еще плюсом месяц дали. Я уже, кстати, ну, процентов на 70 на всех кораблях, которые у меня есть, снежинки снял. А если понимать, да, о чем это, это у меня 149 кораблей. То есть это очень много снежинок, то есть где-то на 80 кораблях, плюс-минус, не помню точно. Ну, я, в принципе, это и не считал. Чтобы помнить, снежинки я поснимал. Ну, на каких-то, да, там, сталь зарабатываешь. Ну, там, девятки, десятки, восьмерки, по-моему. Ну, на этих уголь. Ну, а что еще в игре и надо копить? Уголь да сталь. За это самые такие ценные ресурсы, на которые в Адмиралтействе покупается. Ну, за сталь, естественно, корабли. За уголь тоже корабли. Но за уголь там еще есть всякие другие какие-то плюшки. Да, те же флажки можно брать за уголь. Там, камуфляжи. В общем...